Глава седьмая. Благодарность Примеры, данные в последней главе, должны сообщить читателю факт, что первый шаг на пути к тому, чтобы стать богатым – передать ваше желание бесформенной материи. Это действительно так, и вы увидите, что для того, чтобы осуществить это, необходимо в гармоничной манере соотнести себя с интеллектом бесформенной материи. Добиться этого гармоничного отношения – вопрос первостепенной и жизненной важности, поэтому я здесь уделю некоторое время его обсуждению и дам вам инструкции, которые, если вы последуете им, непременно приведут ваш разум к абсолютному единению с высшей силой или Богом. Весь процесс умственного приспособления и настройки можно выразить одним словом – благодарность. Первое – вы верите, что существует единая разумная материя, из которой возникло все. Второе, вы верите, что эта материя дает вам все, что вы желаете. И третье, вы связываете себя с ней чувством глубокой и проникновенной благодарности. Многие люди, которые живут правильно во всех остальных аспектах, остаются бедными из-за недостатка благодарности. Получив один дар от Бога, они обрезают провода, которые связывают их с Ним забывая выразить ему признательность. Легко понять, что чем ближе мы живем к источнику богатства, тем богаче мы станем. Легко понять также, что вечно благодарная душа живет ближе к Богу, чем та, что никогда не обращается к нему с выражением признательности. Чем больше благодарность, с которой наш разум останавливается на высшем, когда к нам приходит нечто хорошее, тем больше хорошего мы получим, и тем быстрее оно придет к нам. А причина просто в том, что отношение благодарности приводит наш разум в более близкое соприкосновение с источником, от которого исходит благо. Если для вас нова мысль о том, что благодарность приводит ваш разум в состояние большей гармонии с созидательными энергиями Вселенной, то присмотритесь к ней внимательнее, и вы поймете, что это правда. То хорошее, что у вас есть, пришло к вам в соответствии с определенными законами, Благодарность ведет ваш разум на пути, по которым развиваются события, удерживают вас в гармонии с созидательными мыслями и не позволит впасть в мысли о конкуренции. Только благодарность поможет вам смотреть на целое и не даст вам совершить ошибку, думая, что запас ограничен, а сделать это было бы пагубно для ваших надежд. Существует закон благодарности, если вы хотите получить результаты, к которым стремитесь, совершенно необходимо соблюдать этот закон. Закон благодарности – это основной принцип, что действия и противодействия всегда равны и имеют противоположные направления. Признательное обращение вашего ума с благодарной хвалой к высшему разуму – это высвобождение или расход силы. Оно непременно достигнет того, чему адресовано, и реакцией будет немедленное движение к вам. «Встаньте ближе к Богу, и Он станет ближе к вам» – это утверждение психологически истинно. И если ваша благодарность сильна и неизменна, реакция бесформенной материи будет сильна и неизменна. Движение вещей, которые вы хотите, будет всегда в направлении к вам. Заметьте благодарное отношение Иисуса, как Он всегда, по-видимому, говорит. «Я благодарю тебя, Отец, что ты слышишь Меня». Вы не можете развить больше силы без благодарности, потому что благодарность – то, что связывает вас с силой. Но значение благодарности не только в том, чтобы приносить вам благо в будущем. Без благодарности вы не сможете долго удержаться от недовольных мыслей и приходящим окружающим. В момент, когда вы позволите своему уму задержаться на недовольстве, вы начинаете терять почву. Вы концентрируете внимание на обыкновенном, простом, бедном, жалком и посредственном. И ваш разум принимает форму всего этого. Затем вы передаете эти мысленные образы бесформенному, и обыкновенное, простое, бедное, жалкое и посредственное приходит к вам. Позволить своему уму задержаться на худшем – значит становиться им и окружать себя худшим. С другой стороны, фиксировать свое внимание на лучшем – значит становиться им и окружать себя лучшим. Созидательная сила внутри нас приводит нас в соответствие с образом того, чему мы уделяем наше внимание. Мы тоже состоим из мыслящей материи, а мыслящая материя всегда принимает форму того, о чем она думает. Благодарный разум неизменно сосредоточен на лучшем. Таким образом, он имеет тенденцию становиться лучшим. Он принимает форму или качество лучшего и получает лучшее. Благодарность рождает веру. Благодарный разум неизменно ожидает хорошего, и ожидание становится верой. Отклик на благодарность вызывает в разуме веру, и каждая исходящая волна благодарения увеличивает веру. Человек, не испытывающий чувство благодарности, не может долго удерживать живую веру, а без живой веры, как мы увидим в следующих главах, мы не можем стать богатыми созидательным путем. Необходимо развивать привычку испытывать благодарность за все хорошее, что приходит к вам, и благодарить постоянно. А так как все способствовало вашему прогрессу, вы должны все включить в вашу благодарность. Не тратьте кучу времени, говоря или размышляя о недостатках и неверных действиях властимущих. Их организация мира создала вашу возможность. Все, что у вас есть, вы получили благодаря им. Не сердитесь на коррумпированных политиков. Если бы не было политиков, мы бы попали в состояние анархии, и ваши возможности сильно уменьшились бы. Бог трудился очень долго и терпеливо, чтобы привести нас туда, где мы есть, с индустрией и правительством, и он продолжает свою работу. Нет ни малейшего сомнения, что он избавится от плутократов, магнатов-трестов, воротил индустрии и политиканов, как только без них можно будет обойтись. Но пока они необходимы. Помните, что все они помогают организовать пути передачи, по которым богатства придут к вам, и будьте благодарны. Это приведет вас в гармоничное отношение с добром во всем, и хорошее во всем будет двигаться к вам.